То, что было а, много очень инструментов, да, и вы посмотрели вариативность, но мне вот, вот как раз как бы такая вот вишенка на турке случилась. Время же у нас пандемии. И то есть нравится, не нравится, очень часто ты вот, э, задумываешь проект, да, у тебя тренинг. Одно дело, когда ты ведешь вживую тренинг, да, то есть ты понимаешь какие-то инструменты. Здесь было очень замечательно, что ребята дали э, те же фишечки, да, какими можно работать в онлайн формате. То есть как провести тренинг правильно, грамотно и хорошо, да, используя еще вот эти элементы. Поэтому я считаю, что вот на сегодняшний день это просто вот, ну, замечательно и очень хорошо.